Новый год уже наступил и многие из нас задаются таким вопросом А во что же поиграть в новом 2020 году? Сегодня я представлю топ-20 совершенно новых игр, которые должны выйти в релиз в 2020 или в 2021, а то может быть даже и в 2022 году Надеюсь, что я отвечу на этот вопрос, заранее приношу извинения за мой корявый английский, не судите слишком строго Ну или закидайте меня тухлыми мандаринами, а мы начинаем ну и начинаем мы с одного из фаворитов этого года, это Resident Evil 3 Remake, где мы играем за Джилл Валентайн, бывшую сотрудницу спецназа Старс, которая пытается спастись бегством из руин раккун City. Разработчик Capcom заявляет, что игра должна выйти в свет 3 апреля 2020 года, Надеюсь, переиздание порадует нас своей неповторимой атмосферой прошлых лет и заставит поностальгировать так, как это было почти 20 лет назад. Мне уже не терпится поиграть, а как же вам, друзья? people be infected. This city is completely cut off, isolated. But don't look at me like that, all right? I'm not an infected. But right now it's got a hard-on for the only two stars left in town. They don't need a bleeding heart like you getting in the way. Star's office has to be in this direction. It gets worse every night. They don't want the world to know what they've done. What's wrong with Umbrella? Get in! I can't stop them all! You gotta get out of there! You guys are the ones who caused all of this! No, no, no, wait. Oh, come on! We've gotta be dreaming. Не уходи, гляди, самое интересное ждет впереди. На очереди продолжение приключенческого экшена Сенуа, Saga Hellblade 2 от компании Microsoft и разработчика Ninja Theory. Точной даты релиза игры на данный момент пока что еще нигде нет, зная только лишь то, что игра должна выйти в свет в 2020 или же в 2021 году. Лично мне не довелось поиграть в первую часть, а как же, ребятки, вам поиграли ли в первую часть и ждете ли вторую? Не уходи, гляди, самое интересное ждет впереди. Следующая ожидаемая игра 2020 года это Good Fall. Это фэнтезийный слэшер с системой лута и кооперативом на троих от разработчика Counterplay Games. Как заявляют сами разработчики, это будет первая игра для PlayStation 5. Также разработчики сообщили, что релиз намечен на конец 2020 года. Если честно, я уже ожидаю, а как же вы, друзья? dead Yes. a thousand year war just to start the apocalypse beautiful deadly right in our way that's about right no storm can stop us Не уходи, гляди, самое интересное ждет впереди. Еще одной игрой в 2020 году станет Half-Life Alex в жанре шутера от первого лица для виртуальной реальности. Эта игра расскажет нам историю персонажа Алекс Венс и ее борьбе против оккупации Земли инопланетной цивилизации Альянс. По словам разработчиков, игра выйдет в марте 2020 года, но лично я ожидаю, как обычно, эту игру, а как же ты, дорогой зритель? step of the way you're gonna need a gun don't worry it's unloaded it's unloaded now combine chatter is really picking up they know you're coming you need to get out of here now oh god they've got dad They're gonna find out what he knows, and then they're gonna kill him. All oh, this is my fault. I never told you. I couldn't. I'm so sorry, baby. You will not save him. Alex Vance alone cannot prevent his fate. Close your eyes, honey! Не уходи, гляди, самое интересное ждет впереди. Также в 2020 году нам станет доступна игра по мотивам популярной серии кинофильмов «Форсаж» под названием «Fast and Furious Crossboards», где нам можно будет поиграть за таких именитых актеров, как Вин Дизель, Мишель Родригес и Тайри Гибсон. Я думаю, что фанатам гоночных симуляторов игра определенно понравится. А вы, друзья, уже ждете? You want We want justice. We're gonna jump onto a moving train? I got you! Jump! And that's why I'm at first place, and oh, you, you gotta survive. be kidding me! When in doubt, do what I do. I've seen what you do. Не уходи, гляди, самое интересное ждет впереди. Порадует нас разработчик End Night Games с сиквелом под названием Sons of the Forest, в котором нам предстоит пережить падение вертолета, крафтить и собирать снаряжение для того, чтобы выжить в ужасном месте. Точной даты выхода игры в релиз пока что не озвучили, но наверняка она выйдет или в конце 2020, ну или уж точно в 2021 году. Я же как фанат первой части, естественно, буду ждать, ну а как же ты, зритель? Не уходи, гляди, самое интересное ждет впереди. Еще одна игра под названием Predator Hunting Grounds должна прийти на наши ПК уже 24 апреля 2020 года. В этом многопользовательском шутере нам позволят поиграть как за людей, которые противостоят хищникам, так и за хищника, который будет вести охоту на людей самым изощренным способом. Посмотрев трейлер, и лично я захотел сыграть и, конечно же, буду ждать выхода игры «А как же вы?». Не уходи, гляди, самое интересное ждет впереди. Ну а как же у нас с ролевыми играми в новом году? И тут есть новинки, одна из которых уже перед вами. Это Вервольф, The Apocalypse и Earthblood. Тут нам предстоит оказаться в центре противостояния между добром и злом, ну и восстановить баланс сил. Будем играть за человека, волка и оборотня. По заявлению разработчиков, игра должна выйти в релиз в 2020 году. Буду ждать ее, а вы, друзья... Переходим к следующей игре, Host of Tsushima, это приключенческий экшен с открытым миром, события которого разворачиваются в середине 13 века, в центре повествования самурай, который оказывается на острове Tsushima в разгар монгольского вторжения в Японию, точной даты выхода пока неизвестно, указано из неофициальных источников, что это будет третий квартал 2020 года, буду ждать с нетерпением выхода в релиз, ну а как же вы дорогие друзья? Some say he died on the beach. Others say he is a storm made flesh. When the wind thrashes their tents and boats, they know he is coming. Qui Good friend Tell him I'm coming. Не уходи, гляди, самое интересное ждет впереди. В четвертом квартале 2020 года выходит в свет многопользовательский шутер Plan 8 от разработчика Перл Abyss. Шутер обещает порадовать открытым миром и наличием различного современного вооружения, а также управление экзоскелетами. Официальной информации пока мало по этому проекту, но, посмотрев трейлер, мне игра понравилась и я определенно ее буду ждать. А как же вы, друзья? Не уходи, гляди, самое интересное ждет впереди. Переходим к продолжению. знаменитой РПГ серии это Diablo 4, события которой продолжают историю Диабло 3, где вернется мать человечества Лилит, дочь Мефисто. И новые герои отправляются в дорогу, чтобы уничтожать демонических существ. Разработчик Blizzard запланировал дату выхода игры на 2022 год. Ну что же, я, естественно, жду с нетерпением. А как же вы, дорогие зрители? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Не уходи, гляди, самое интересное ждет впереди. Продолжая тему новинок и в жанре MMORPG, хочется отметить New World от разработчика Amazon Game Studios. События игры развернутся на проклятой земле нового света. Мы сами выбираем, как нам играть, с кем быть в союзных отношениях, а с кем раздавать. По заявлению разработчика игра должна выйти в свет уже в 2020 году. Я, естественно, хочу на нее посмотреть и очень сильно жду. Ну а как же вы, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях. Всем, соответственно, отвечу. only to fall to its corruption. Не уходи, гляди, самое интересное ждет впереди. А у нас на очереди еще один новый экшен, Вавилонс Фолл, от компании разработчика Platinum Games, известного такими проектами, как Байонетта, Metal Gear Rising. Немного о игре, сражаться придется за неких кочевников против невероятно сильной богини Гайи. Релиз игры запланирован на 2020 год, точной даты пока нигде не озвучено, естественно по мере выхода игры я постараюсь при возможности в нее поиграть. Ну а как же вы, зрители, ожидаете? Не уходи, гляди, самое интересное ждет впереди. Переходим к еще одной грядущей игре 2020 года. Это Нарака, Blade Point от разработчика 24 Entertainment. Сразу скажу, что это будет многопользовательский экшен с упором в PvP. В таком восточном стиле, где игроки могут выбрать себе бойца отрекшегося и сражаться на больших картах за выживание. Лично я, конечно же, буду ждать, а как же вы, дорогие зрители, будете ждать эту игру? Не уходи, гляди, самое интересное ждет впереди! Одной из фаворитов ожидаемых игр этого года станет, конечно же, Киберпанк 2077 от разработчика CD Project Red. По сути, нас ждет приключенческая ролевая игра, действие в которой будет происходить в мегаполисе Найт-Сити, где власть, роскошь и модификации тела ценятся выше всего. По словам разработчиков, релиз должен состояться 16 апреля 2020 года. Такой громкий релиз я уже жду 7 лет, друзья, с нетерпением и надеюсь, что удастся в него, конечно же, поиграть. А что думаешь ты по этому поводу, зритель? Напиши свое мнение в комментариях, я непременно тебе отвечу. Sandra Dorset, NC570442. Got a winner. Well, she will be if we can get her to a hospital. Sheesh. Trauma Team Platinum, too. Platinum? Shit. TD should have swooped in if she sneezed. Something's jamming the Biomon signal. Talk to me, T-Bug. Virus, probably. Bro, terrorist! <laughs> Не уходи, гляди, самое интересное ждет впереди. Переходим к еще одной ожидаемой игре этого года от разработчика Pearl Abyss. Игра повествует историю о профессиональных наемниках, которые упорно пытаются выжить во враждебном мире. Игрокам будет доступен как одиночный, так и многопользовательские режимы. Конкретной даты релиза пока что еще нет, но это будет точно 2020 год. Я, как фанат ролевых игр, конечно же буду ожидать с нетерпением. А как же вы, друзья? Only those who lived through the hunger, cold, and dangers of the wilderness may find a home in these lands. Call it the pride of a northerner. They came with their manners, rules, and ranks. I couldn't care less about the ways of you lowlanders. Up north, we have our own way of doing things. Maybe he's to blame? Maybe he ain't. Young master, the lands here are cold and barren. You can starve to death for all I care. The north is full of dangers whether you're a prince or a peasant. whether a man or beast, only the strong will survive. take over an empire. Look at us. Beaten, shamed, and hunted. Makdoth! Inei! Can you hear a word I said? You nearly died out there. Macduff. you... Уходи, гляди, самое интересное ждет впереди. Еще одним фаворитом сегодняшнего топа станет The Last of Us, часть 2, продолжение приключенческого боевика The Last of Us. События игры разворачиваются спустя 5 лет после событий оригинала, а главными героями вновь станут протагонисты оригинальной игры. Это Джоэл и Элли. Как сообщают сами разработчики, релиз игры запланирован на 29 мая 2020 года. Естественно, я буду ждать с нетерпением эту игру. А как же вы, друзья? Напишите мне об этом в комментариях, и я непременно отвечу.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 Не уходи, гляди, самое интересное ждет впереди. Переходим к еще одной новинке 2020 года. Это Менетер. Симулятор жизни акулы, которая пытается стать исключительным хищником. Терроризируйте прибрежные зоны, разрывайте пловцов и дайверов на части. Игрушка должна выйти 23 мая 2020 года. Чисто для спортивного интересов и любви к симуляторам я, конечно же, ожидаю эту игру. А как же вы, дорогие зрители? Не уходи, гляди, самое интересное ждет впереди. На очереди игра по киновселенной Мстителей. Практически с одноименным названием Marvel's Avengers от разработчика... Crystal Dynamics. Эпическая экшен-приключенческая игра, в которой сочетаются кинематографический рассказ, однопользовательский и совместный игровой процесс. Дата выхода намечена на 15 мая 2020 года. Конечно же, я жду эту игру и с удовольствием поиграю. А как же вы, дорогие зрители, ожидаете ли вы эту игру? Гляди, самое интересное ждет впереди! Ну и наконец, еще одной ожидаемой игрой 2020 года станет Final Fantasy 7. Remake. Это ремейк седьмой части легендарной ролевой серии на новом движке с полностью обновленной графикой. А кроме нового движка, игроков ожидает полностью новая боевая система, огромное количество нового контента, а также разбивка игры на несколько эпизодов. Разработчик Square Enix наметил дату релиза на 3 марта 2020 года. Конечно же, я, как фанат серии, буду ожидать эту игру. А как же вы, дорогие зрители? Напишите мне все в комментариях, свои мысли по этому поводу, и я непременно к каждому из вас отвечу. Those eyes. Corneille's got certain tastes. Don't be shy, little kitten. Jimmy on over and give daddy some sugar. It'll be fine. Right? After you. <laughs> you let us on a merry chase, Erith. Need to you Got your link to foot right system. here! На сегодня это весь топ игр, релиз которых намечен на 2020 год. Надеюсь, друзья, я ответил на вопрос, во что можно будет поиграть в 2020 году. А если вы еще знаете игры, которые должны выйти в 2020 году и которые я здесь не упомянул, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях, и я попробую создать еще один видеоролик, где я также расскажу о совершенно новых грядущих новинках. А вам понравилась данная рубрика по топам игр 2020 и 2021 года? И стоит ли мне дальше записывать подобные видосы? на своем канале. Пожалуйста, ребятки, ответьте мне на этот вопрос в комментариях и я буду непременно вам благодарен, ведь это для меня очень важно. Но ну, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея!